И вот создалось такое впечатление, что для женщин почему-то эм, легче вести автономный образ жизни, чем для мужчин, если в этом зерно истины или нет. Ну, наверное, просто <coughs> женщины по природе более разговорчивы. Okay, у меня есть uh, несколько знакомых, несколько человек, которые тоже практикуют, и они мужчины, которые few, жизни. Autonomy, Но они на публику не вещают, у них uh, такой свой обычный образ жизни, и они не готовы рассказывать это кому-то. But, uh, but they are not ready to share.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 Я было подумал, что, может быть, с анатомической точки зрения вот, есть какое-то преимущество у девушек, у, у женщин перед парнями? Нет, нет, нет. Мужчины, они заходят... Они даже, я бы сказала, что заходят легче, потому что у них эмоциональный фон, он более по природе своей, более спокойный и более степенный. Okay. No. No. She says no. No. No. I would say that for men, it's even easier to get into this lifestyle because their emotional states are calmer and more kind of like calmer, balanced. You might say things like that. Okay. No, how, how about?